Приветствуем всех из Финляндии! Хочу вам представить Сергея Вдакимова и канал Построй себе дом. То есть у Сергея есть свой канал, он сейчас находится в гостях в Финляндии. Да, у Сергея Филиппова. Да. да, ну тут у нас такие коллаборации, поэтому очень интересно. Много снимали видеоматериала, хочется обо всем рассказать, но меня интересует сейчас э, своим зрителям, чтобы Сергей ответил на некоторые вопросы, как ему, мянди вообще, угу. ну, такое. Поэтому я выйду из кадра и буду задавать за кадром вопросы. А Сергею, пожалуйста, остается на да. главной роли. Подписывайтесь обязательно на его канал, на все ресурсы, все, что будет в описании. Ну, давай, пытай меня вопросы. Ну, Сергей, расскажи общее впечатление, как тебе понравилось, либо не понравилось, какое-то вот одно, такое, скажем, ну, либо... Пять неких слов, которые вот отображают твои впечатления. С удовольствием поделюсь. Сразу скажу, в Финляндии я первый раз, никогда здесь до этого не был. И сегодня третий день моего пребывания. Много с Сергеем мы проехали и поселков, и побывали на многих объектах. Начну, наверное, со стройки. По стройке многое, конечно, изучал. И американской стройки, и финской. В Америке бывал уже до этого, смотрелся собственными глазами. А вот сейчас пришло время побывать в Финляндии. И на самом деле тот подход, та продуманность, то спокойствие э, и обстоятельность, с которым здесь ведутся строительные работы, они приятно удивляют. То есть многие моменты продумываются годами и даже десятилетиями. И, соответственно, постоянно улучшается подход. Вот это мне понравилось. Что касается в целом... Э, Скажем так, устройство поселков, которые здесь строятся, то в отличие опять же от той же Америки, где берется территория и полностью делается ландшафт под строительство, здесь совершенно другая концепция. Здесь максимально дома вписываются в имеющийся ландшафт, чтобы полностью гармонировать с природой. И это очень нравится, потому что даже те поселки, которым всего 2-3-5 лет, они очень зеленые, очень гармонично смотрятся дома и в ландшафте все крайне органично. Это момент номер два. Что касается вообще в принципе самой страны, самого ощущения от страны, то попадая в Финляндию, попадаешь какое-то ощущение спокойствия, может быть, да, неторопливости. Это чувствуется после большого российского мегаполиса. Но в целом состояние расслабленное, расслабленное и доброжелательное. Понимаешь, что все люди изначально к тебе относятся доброжелательно. И если тебе нужна какая-то помощь, можно обратиться, тебе скорее всего помогут. И один момент, крайне важный на самом деле для путешественников, которые путешествуют по делу, по бизнесу, просто ради развлечения. Финляндия меня очень приятно удивила тем, что здесь все, начиная от э, продавца в супермаркете и заканчивая, ну, в общем все люди э, достаточно Высокий уровень английского языка имеет. и Поэтому, зная английский, здесь, скорее всего, не будет никаких проблем. То есть путешествовать комфортно. Ну, и, наверное, завершающий момент. Плотность населения не слишком большая. И когда ты находишься даже в окрестностях, ну, вот я в данном случае много находился в окрестностях столицы, заезжая в саму столицу, это в основе своей все-таки малоэтажная застройка. Плотность застройки не сильно большая. И от этого не испытываешь давление большого города, вообще такого большого ритма. Все очень размеренно. На самом деле это нравится, по крайней мере за три дня. Если пожить здесь полгода, год и более, не знаю, может быть, мнение изменится. Но сейчас прям действительно кайф. Вроде работаем, и график очень напряженный, посещение выставки, и съемки, и поездки по объектам. Но все равно есть какое-то ощущение отдыха. То есть в целом ощущение отдыха. Финляндии только положить. То есть ты теперь приедешь домой с новой информацией, с новым да. осознанием, будешь переосмысливать свои э, увиденное, услышанное, узнанное информацию все и, возможно, будешь смотреть по-другому да. на вещи. Да, тут ты абсолютно прав, э, потому что каждая моя поездка именно рабочая по стройке в другую страну, э, она во мне что-то переворачивает, что-то добавляет, что-то улучшает. И какое-то время по возвращении домой, неделя, две, три месяца, я стараюсь прожить то, что я увидел, и, соответственно, понять, как мы можем применить некоторые вещи у себя в России, чтобы улучшить свой подход и дать своим заказчикам, которым мы строим дома, более качественный продукт, более долговечный продукт. И прямо скажу, здесь в Финляндии я таких фишек увидел достаточно много. Теперь у меня как раз есть время, чтобы это прожить, осознать. И скорее всего, конечно, с твоей помощью и с твоим советом э, попробовать это внедрить именно в наше строительство. Чтобы наши заказчики получали просто большее количество сервисов, большее количество качества за те же самые естественно, деньги. Ну, в общем, говорят, ты остался доволен пребыванием в Финляндии и собираешься не раз еще сюда приехать. Да, это я тебе однозначно скажу. Вот явно, если не помешают какие-то там геополитические моменты, явно я сюда вернусь уже с более продолжительным визитом, потому что есть еще очень много нюансов именно постройки, которые меня очень сильно заинтересовали. Сейчас в трехдневном визите у меня нет возможности все это просмотреть очень детально. Но я себе уже составил определенный, лист, определенный список моментов, которые я хочу смотреть более детально. И несмотря на всю мою работу, твою работу, работу других наших коллег на ютубе, все-таки смотреть видео это одно. А поковыряться вот именно своими руками, спросить человека, который это реально делает и может показать на реальном объекте, это совершенно другое. Это опыт, который, который приходит со временем. Мы все в жизни набираемся опыта. Мне нравится то, чем я занимаюсь в смысле строительства. Поэтому я хочу идти вверх, вперед и делать более качественно, более хорошо и применять более технологичные и проверенные решения. В общем, одним словом, расширять горизонты и возможности. Да, да, конечно, конечно. Конечно, наша работа она не имеет потолка или предела. То есть это невозможно достичь какой-то высоты и сказать, что все, я на вершине. То есть это города, гора, которая всегда. Это путь, точнее, который всегда ведет в гору, но до вершины ты никогда не дойдешь. Да, я, я с тобой соглашусь, нет предела совершенства это называется, но никто нам не запрещает стремиться и делать лучше. Потому что если ты стоишь на месте, ты как минимум откатываешься назад, потому что мир движется вперед. Поэтому нужно идти в ногу со временем, а желательно его опережать, для того чтобы делать лучше, лучше и лучше. Ну а на этом будем заканчивать данное видео. Хотим со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч. Подписывайтесь на все ресурсы, что есть в описании. Рад был, Сергей, тебя видеть в Финляндии. Надеюсь, Надеюсь не последний не раз, а, еще конечно. много раз увидимся. Два, два человека с редким именем Сергей. Да, да, да. Что не рожа, то рожа. До скорой встречи и всем пока. Пока.